Итак, давайте начнем. Сейчас открою чат. Еще раз всем добрый день. Сегодня у нас с вами внеурочная встреча, и мы с вами будем говорить об игре, новогодней игре, которая у нас идет, которая сейчас как раз в середине. Да? Сегодня 15 декабря, середина месяца, середина игры. И я хотела бы сегодня об этом еще раз с вами поговорить, пообщаться для того, чтобы у нас с вами сложилось не то чтобы правильное понимание игры, а чтобы вы осознавали, то есть с каким инструментом мы имеем дело. Те, кто находится в процессе, уже понимают, а те, кто еще не включился, скорее всего, нет, иначе бы вы уже давно включились. И в связи с этим я хочу вам задать вопрос. Все ли знают о том, о чем я говорю? Что за новогодняя игра? Может быть, вы слышали, видели, может вы уже участвуете. Все ли понимают, о чем я говорю? Отвечайте либо голосом, либо пишите в чате, как вам удобно. Здравствуйте, Надежда. Наталья пишет. Да, я в игре. Наталья знает, о чем идет речь. Надежда Денисова. Пока не совсем. Ага, отлично. Да, понимаю, я в игре. Угу, отлично, спасибо. Так, а остальные участники нашего эфира? Так, у нас еще сейчас Алсу с нами. Татьяна, Элла, Анастасия, знаю, что Настя у нас болеет, Настя выздоравливай. Да, я знаю, пишет Толсо, угу, хорошо. А есть кто не знает, что это такое, первый раз вообще слышат? Если вы не в курсе, можете прямо написать, я не знаю, о чем идет речь потому что такое я вполне тоже допускаю. Так, ответов пока нет, ни отрицательных, ни положительных. Хорошо. Для тех, кто не в курсе, да, то есть если вдруг у нас в декабре объявлена новогодняя игра. Новогодняя игра, и вот здесь я бы... Сейчас рассказала бы, что это такое в двух словах, да, но рассказывать не стану, я задам вопрос вам. Скажите, пожалуйста, вот для себя ответьте, напишите в чате или голосом скажите, что для вас игра. Что, то есть, вот как бы вы в одно, одним, двум словами рассказали бы о том, что такое игра. Что для вас игра? Что это для вас означает? то для вас новогодняя игра. Можете написать в чате, можете голосом сказать. Представьте, что вам нужно в двух словах объяснить вашему консультанту или клиенту, или будущему партнеру, в двух словах сказать, что такое игра. Игра – это... Жду ваши ответы. Так, это инструмент бизнеса. Для вновь подключающихся задаю вопрос еще раз. Мы сегодня говорим о новогодней игре. И сейчас мы отвечаем на вопрос, что же такое новогодняя игра? Как вы это для себя поняли? Что вы в этом увидели? Что такое для вас новогодняя игра? Жду ответы в чате или можете голосом сказать. Можно включить микрофон и сказать голосом. Уже ответили, Надежда пишет. Я согласна с Татьяной. Игра – это движение, вовлечение, активность, получение подарков за это. И куча интересных смайликов. Жду ответы от остальных участников. Как вы это понимаете? Я почему к вам сейчас с этими вопросами пристаю? Во-первых, я понимаю, что сейчас на этом эфире пришли люди вовлеченные, интересующиеся. Не просто там кто-то из консультантов, которые просто иногда что-то покупают, заглянули к нам на огонек. Нет, вы, скорее всего, пришли сюда, потому что вы строите бизнес компании ламбре вы интересуетесь возможностью это все развить? так наталья это игра это активность работа в команде создание товарооборота работа с клиентами угу, отлично ну что я могу сказать что я очень рада этим ответом потому что если вот при ближайшем рассмотрении может, может сложиться впечатление, что игра – это просто какой-то розыгрыш. Да? Возможность получить подарки, возможность получить призы. И а, такое впечатление может сложиться, потому что это, это то, что транслируется вовне, в чате там подарки выкладывают. А, то есть, и, кстати говоря, если говорить про подарки, на сегодняшний день шанс выиграть подарки в этом розыгрыше очень высокая. Порядка, наверное, если говорить про порядок цифр, то выиграть может каждый третий, каждый четвертый. А призы там хорошие. Если вы в чате игры, то вы видите, какие подарки выложены на розыгрыши, и они действительно классные. Вот. Но если мы с вами говорим про игру только как про возможность поучаствовать в этих розыгрышах, то... Это говорит о том, что мы с вами увидели только обертку от конфеты. Это только обертка, да, она красивая, блестящая, привлекательная, но это не сама конфета, это не суть этой игры. И поэтому я с вами со всеми абсолютно соглашусь и скажу, что новогодняя игра, которая сейчас у нас идет, это бизнес-инструмент. Это бизнес-игра, это игра про бизнес, про возможность вовлечь ваших консультантов, партнеров в движуху, в наше общее такое информационное поле. И у игры, как у такого многослойного пирога, есть много-много-много разных уровней, много разных каких-то граней аспектов, с которых можно на нее смотреть и увидеть ее совершенно разными глазами. И вот более такой широкий взгляд на игру, более такой глубокий, наверное, взгляд на игру мы получили на последнем... Zoom, который проводил Константин Павлович для участников второго чата, второго этапа игры. И а, тогда я вот увидела, насколько это глубокий инструмент для того, чтобы строить бизнес, потому что... Как я уже сказала, розыгрыш ⁇ это возможность привлечь только тех, кто, может быть, недавно в компании, может, присматривается и так далее. То есть это возможность вовлечь людей в наше общее информационное поле. Но для тех, кто занимается построением бизнеса, для тех, кто хочет развивать этот бизнес, для тех, кто хочет увеличить доходы в этом бизнесе, для тех, кто хочет укрепить свою команду, структуру, вовлечь новых в нее. Это действительно бизнес-инструмент, и а, вот это понимание у меня появилось именно после нашей встречи в буквально позавчера, а, которую проводил Константин Павлович. Константин Павлович является носителем этой идеи, носителем идеи этой игры. И поэтому а, только он до конца понимает глубину этого а, явления, то, что мы называем игрой, только он до конца понимает, как это насколько это такой, знаете, многослойный пирог, и, к сожалению, и, не знаю, к счастью, записи этой встречи нет, она не получилась, поэтому даже если вы сейчас подключитесь ко второму чату, то, к сожалению, вы не сможете получить запись этой встречи, и, то есть, это, это вот прошло мимо вас уже, кроме тех, кто уже во втором чате, это как бы такая не очень приятная новость, да? Но приятная новость заключается в том, что это не последняя встреча, и эти встречи будут продолжаться. Будет очередная встреча. И поэтому, если вы действительно нацелены на то, чтобы развивать этот бизнес, нацелены на то, чтобы вырастить свои навыки, то ваша задача как можно быстрее попасть во второй чат как можно быстрее попасть во второй чат. И а, когда мы оцениваем наши ресурсы, мы оцениваем наши возможности да, по участию в игре или в каких-то любых других процессах, то есть мы все равно как-то во времени определяемся, а, то есть когда нам это нужно сделать. И на данном этапе, на данном этапе а, есть определенная, то есть есть из нас, вот из участников этого эфира, Люди, которые уже во втором чате. А есть те, кто еще не, пришел, не перешел во второй чат. И вот сейчас ответьте, пожалуйста, на вопрос, «Почему вы до сих пор не во втором чате?». Те, кто уже во втором чате, напишите, «Почему вы уже во втором чате?». То есть почему вы это сделали, скажем так, быстрее остальных? Напишите, пожалуйста, в чате или ответьте голосом, «Почему вы еще не там?» и, или «Почему вы уже там?». Жду ваших ответов. Добрый день. Да, Тань, привет. я там, потому что я с первых дней включилась. И параллельно включились еще мои партнеры. Вот. И следующее, что я делаю, я вот на... На следующем этапе я сразу дала информацию всем остальным своим партнерам, которые первой линии. Люди сейчас над этим работают, но, собственно, и все. Просто выполнила то, что надо было. Тань, скажи, а почему ты приняла решение включиться с первых дней, что называется? Потому что ведь все по-разному принимают решение, кто-то до сих пор еще не включился. А вот ты решила поступить, включиться с первых дней. Ну, мне как-то даже не было такого понимания решить, не решить. Это просто, знаете, как очередное, очередное действие, которое надо было сделать. Вот и все. Uh -huh. Поэтому тут вопрос не стоял, быть или не будет игра, но ну, это как следующая, ну, как это, активация, следующая, то, собственно, то, что нужно. Ну, просто, конечно, еще подарки хочу. <laughs> это тоже. Uh -huh. хочу, ну, смотри, чтобы подар они... подарки хочу. хочу для чтобы того... они... Хочу, чтобы мои люди выиграли, я понимаю, что это один из лучших, это круче, чем акции, акции работают классно, uh -huh. вот. когда я звоню людям я рассказываю, да, о том, что есть, Но есть возможность, во-первых, ну, честно, я про подарки не говорю, я говорю, что это классная акция компании, это действительно подарки, там дарят классные подарки, вот, вам нужно только, ну, вот, сделать там закупку, но ну, где-то 4 флакона, это говорю, прибыли здесь 4000 как минимум, вам же хорошо, вам же хочется заработать к новому году, да, и вам люди будут благодарны за то, что вы можете предоставить возможность им подарки к новому году сделать. И плюс еще выгода в том, что у нас сейчас курс доллара ниже, чем раньше, <coughs> это тоже выгодно, в общем-то вы экономите очень хорошо и зарабатываете. И люди как-то сразу, да, ну хорошо, что-то сделать, новое. ну сколько в деньгах, говорю, ну считайте сколько это, ну, Прикиньте, в зависимости, от что вы хотите. Ну, в общем-то, вот таким образом люди потихоньку подключаются. Ну, единственное, сейчас, конечно, у меня сейчас Чек 6, наверное, стоит в очереди, так сказать, в режиме ожидания, который, ну, размышляет над этим. Ну, они сказали, да, интересно. Uh -huh. вот. интересно. Интересно попасть на первый этап, я правильно понимаю? Uh, ну, люди, конечно, как сказать, здесь тоже не только игра. Я говорю, смотрите, выполнив одни действия, вы вы убиваете нескольких зайцев. Первое, вы экономите на курсе. А, второе, вы получаете прибыль как минимум 4 тысячи. Ну, я чисто по флаконам считаю. Третье, вы получаете подарки в командном чате от компании. И четвертых, вы участвуете в розыгрыше в нашем структурном чате, ну, от нашего руководителя, да, который uh -huh. тоже там 3 подарка по 2000 Понимаете, сколько? Одни действия, столько вы были. прибыли. Ну, выгод. Uh -huh. Вот, вот. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, спасибо, Таня. Спасибо. спасибо. Пойду почитаю, что вы написали. Так, Наталья пишет. Я не смогла привлечь партнера, который бы уже выполнил 25 баллов личного оборота. Поэтому ты не во втором чате, да? Угу, спасибо, Наталья. Так, остальные. Остальные. Ответы, ответы принимаются абсолютно все, честные. да. То есть вы можете сказать, что для меня это не важно. Я не поняла, я еще успею. А что у нас игра заканчивается? У нас же до 29 девятого числа. Я еще успею попасть в этот чат. Вот что, то есть, что вы думаете по этому поводу? То есть, с какими мыслями вы живете? Почему вы еще не во втором чате? Я не хотела упустить, что происходит во втором чате. И там еще обещали, что какие-то занятия, там еще чтобы инструменты какие-то будут давать. Поэтому mm -hmm. я изо всех сил старалась хотя бы одного привлечь. Сейчас над другими работаю, но что-то пока это тянут. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вот еще попали там несколько. Нет, mm -hmm. первый чат. Вот, это же все работать надо. Вот вторая уже, вып... одна из них выполнила уже и второе условие. Но они uh -huh. вот, они же в другом бизнесе, и их тяжело толкать, тяжело. Я говорю, uh -huh. теперь замуж уже все выложить, потому что она муж подписала. Ага. Uh -huh. Ну вот, прям так вот. уже... Людмил, не... скажи, вот ты сказал, что ты, то есть, вот твоей мотивации попасть во второй чат тебе было интересно, то есть, что там происходит, не упустить то, что там происходит, и mm -hmm. м, занятия. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, вот то, что происходит во втором чате, для тебя это ценно? Ну, no, ты получаешь? Есть от этого вот. какой-то, то есть ты не пожалела о том, что ты там совершала какие-то действия, быстренько подсуетилась, перешла во второй чат? Не все, Я никогда не жалею, всегда это, что бы я ни сделала, в любом случае я двигаюсь уже дальше, не стою на месте, поэтому э, в курсе, уже в курсе событий, всех событий, которые происходят во втором чате. Вот mm -hmm. там еще что-то там Треть, третий этап какой-то еще есть я что-то правда не разобралась еще в третьем этапе но uh -huh. вот сейчас работаю над тем чтобы два человека еще пришли но видишь вот, вот сейчас пришли два человека они не в первой линии uh -huh. то, uh -huh. с теми работаешь да? uh -huh. первый... Ой, нет одна тоже не в первой линии да и вторая не в первой uh -huh. подтягиваю те которые в первой линии у меня под которыми вот эти вот тоже вот это тянут, тянут, не знаю, что тянут. А, спасибо, Людмила. Вот, вот, смотрите, даже на себя просто посмотреть, да, то есть мы тянем в том случае, когда мы не понимаем выгоды, когда мы не понимаем, зачем нам это надо. И, а, и да, кого-то вдохновит просто возможность прийти выиграть какие-то замечательные призы. Вот Татьяна дала очень такую хорошую раскладку, как она вовлекает да, своих консультантов, партнеров в, в первый, на первый этап игры. А на самом деле начать нужно, наверное, с вовлечения именно в первый чат, то есть, а дальше уже выстраивать аргументацию по поводу приглашения во второй чат. Вот. Но для вас, поскольку, еще раз говорю, здесь у нас с вами собрались сознательные партнеры, и я вас не вовлекаю не в первый чат, в первый чат, я думаю, что для вас это должно быть такой, знаете, зашел-вышел, что называется. То есть не в этом самая главная идея игры, не в этом самая главная мотивация. Ваша, Моя задача донести до вас ценность того, что происходит во втором чате. И вот, Марин, спасибо тебе, что ты написала, что, наверное, не до конца осознала все выгоды новогодней игры. Вот, и спасибо Татьяне, что она поделилась, что, что говорить партнерам, сегодня буду над этим вопросом работать. Надежда Stone. пишет, деревня не... <roots> да? <roots> вот я еще до Константина Павловича поняла, что вот это вот возня, это необходимая вещь, которая вот когда вот вовлекать людей вот в построение бизнеса, потому что когда мы их, допустим, позовем, а потом у нас нет этой заварухи, и они это, сидят там и ничего не делают. Вот эта вот заваруха, она должна быть всегда, и поэтому вот сейчас я поняла вот весь смысл этой игры, что вот, вот подтягивать, подтягивать, того ворошить другого, и этого, и этого, и этого, пятого, десятого, чтобы все вошли в этот процесс, особенно новички. Да. Вот там будущее, я не знаю, как будет, но для новичков mm -hmm. это необходимо, чтобы они были в процессе, в процессе, в процессе, в процессе. Mm -hmm. Спасибо, спасибо, Людмила. Да, это своего рода, знаете, банка с огурцами, куда мы погружаем людей, и они в этом начинают твориться. Ведь когда человек находится даже в первом чате, он видит, ага, тут еще добавились, еще добавились, еще добавились, еще люди участвуют, участвуют. И кого-то мы этим тоже цепляем, кого-то мы все равно включаем в этот процесс. То есть есть возможность просолиться в этой банке с огурцами. Это, это на первом этапе, и они действительно находятся в процессе, и они не остаются одни, один на один с самим собой, когда создается такое ощущение, что я один-единственный пользуюсь продукцией компании «Ламбре», и вокруг никого нет. И здесь есть возможность увидеть, что таких людей много, что вот они, пожалуйста, люди, которые точно так же разделяют мою любовь к этой продукции, да, это мы сейчас говорим про первый чат. И то есть я утверждаюсь в том, что я сделала правильный выбор, даже вот для этого это очень ценный инструмент, вот, и второй, уже второй чат, для меня максимальную ценность представляет именно второй чат, потому что мы там говорим уже непосредственно про бизнес, про подключение людей, про то, как их вовлекать, про то, как выстраивать с ними работу, то есть мы говорим про бизнес, и поэтому я, вот мой посыл сегодняшний, пожалуйста, сделайте максимально возможно для того, чтобы попасть быстрее во второй чат, чтобы эта информация не проходила мимо вас, потому что второй чат это тоже такая же банка с огурцами, это точно такой же рассол, но только немножко о другом, он о бизнесе, он о построении команды, он о построении отношений внутри команды, он о том, как выстраивать работу и мы там говорим об очень важных вещах и если вы вдруг сидите с такой мыслью ну я еще успею до 29 числа время есть то это говорит о том что вы не, не правильно выставили цель для себя в этой игре вы неправильно вы не то чтобы неправильно с точки зрения бизнеса не ответили себе на вопрос, что значит для меня выиграть в этой игре. Если вы остановились на уровне выиграть подарки, то это говорит о том, что вы действительно не до конца понимаете смысл этой игры. Потому что если вы вот попадете во второй чат, вы увидите, что там про призы и про, про, про подарки практически никто не говорит. Мы свои цели измеряем количеством вовлеченных людей, количеством участников на первом этапе, на втором этапе. Мы оцениваем эту игру и свои показатели с точки зрения бизнеса. И когда ты начинаешь вот так мыслить, когда ты, например, себе ставишь цель, чтобы во второй чат попало, например, пять моих партнеров да, в моей команде, то я начинаю понимать, ого, так осталось всего две недели, а мне нужно успеть вовлечь моих партнеров, потом, чтобы они своих вовлекли, чтобы они попали во второй чат, а еще было бы классно, если бы они там участвовали в розыгрыше, а значит, вовлекли бы не по одному человеку, а по большему количеству людей. И я понимаю, что времени-то на самом деле мало, и поэтому те, кто включился с первого числа, у них, конечно, есть некая фора, то есть уже проделана достаточно такая хорошая работа, то есть две недели мы не сидели, мы работали над этой задачей. И поэтому вот прямо сегодня, прямо сейчас подумайте, пожалуйста, над ответом на вопрос, какой результат я хочу получить в этой игре, что для меня будет означать выиграть. И а, если у вас ответ готов, можете прямо сейчас делиться в чате, если нет, то просто напишите после нашего эфира о том, что для вас означает выиграть в этой игре, какую вы цель для себя поставили и а, что вы хотите по итогам этой игры. И вот когда у вас появляется именно бизнес-цель в новогодней игре, тогда вы начинаете действовать безотлагательно, потому что если ее опять-таки выстроить поставить такую хорошую цель, которая действительно сработает на ваш бизнес и поможет вам продвигаться в этом бизнесе, на, на ее реализацию вам понадобится чуть побольше времени, это не просто попасть в первый чат для того, чтобы принять участие в розыгрыше, и это даже не просто попасть во второй чат для того, чтобы оказаться в этом во втором чате, вот, поэтому вот, первое, что нужно сделать, это понять для себя, какой результат я хочу получить по итогам игры. Если будет нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием помогу вам сформулировать эту цель, вместе подумаем, поразмышляем и поставим ту цель, которая вас действительно будет двигать в течение оставшихся двух недель и задаст вам хороший такой вот задел. И когда я говорю про задел, это не просто красивые слова, Дело в том, что эта игра, наша декабрьская игра, она такая, знаете, разогревочная, она подготовительная, и э, в зависимости от того, как, насколько вы сможете включиться в эту игру, организовать свою команду, наработать навыки, потому что навыки мы тоже отрабатываем, тоже нарабатываем навыки вовлечения, от, от этого зависит, как вы сыграете в следующей игре. А следующая игра у нас будет уже в 2022 году, и у вас будет шанс войти в эту игру не единолично и долго разбираться в правилах и условиях, а войти уже со своей команды, войти с участниками, которые будут двигаться вместе с вами. И вот это командное участие даст вам еще большие результаты, нежели сейчас вы получите в первой игре. Поэтому... Я вам настоятельно рекомендую сейчас в этом разобраться, собрать команду и для того, чтобы во второй игре, в следующих играх уже получать еще большие результаты. И вот чтобы у вас появились какие-то временные рамки, да, я просто хочу вас вот на что настроить. Как я уже сказала, у нас позавчера был замечательный зум, очень интересный, с, который проводил Константин Палыч. И на следующей неделе будет следующий зум. Записи предыдущего зума нет. Кто-то, знаете, кто-то может сказать, ну Константин Палыч, он как бы занимается как-то организационными вопросами, насколько, насколько это вообще ценно при на Зум с Константином Павловичем. Я вам скажу, что это очень ценно. Вот для меня вебинар, который, вернее, не вебинар, это был Зум, который проводил Константин Павлович, вот просто, это просто мега-бомба. Вот, и потому что он является вот этим носителем идеи этой игры, он знает ее глубину, он может ее показать. И Константин Павлович это предприниматель с очень большим опытом, он при этом еще на своих встречах делится своим опытом, своим видением, своими подходами. И у вас есть возможность попасть практически в индивидуальное сопровождение к Константину Павловичу, когда вы еще получите такую возможность. Сейчас во втором чате не так много людей. И поэтому у него есть возможность уделять внимание каждому, абсолютно каждому. И у вас есть такая возможность попасть в его личное сопровождение. Я не знаю, когда еще выдастся такая возможность, но сейчас такая возможность есть. И я вам рекомендую этой возможностью пользоваться, потому что это очень ценно. То есть я, я за это цепляюсь, когда предприниматели с гораздо большим уровнем дохода, товарооборот, организации бизнеса, есть возможность попасть в сопровождение к такому человеку бесплатно, бесплатно, вам не надо за это ничего платить. Это шанс, который выдается очень редко. И поэтому я вам настоятельно рекомендую сделать все возможное для того, чтобы попасть на во второй чат и попасть на следующую встречу. Итак, следующая встреча будет на следующей неделе, и мы будем говорить о том, как помогать нашей первой линии вовлекать участников в игру, то есть мы будем уже говорить о второй линии. Это очень важная тема, потому что мы очень часто сталкиваемся с этим затыком. Да, мы сами вовлеклись, мы даже как-то первую линию вовлекли, а вот дальше начинает система буксовать. И это очень важная тема, и на следующей встрече Константин Павлович будет ее раскрывать. Что нужно сделать для того, чтобы попасть на эту встречу? Вот теперь фиксируйте и прямо записывайте. До 17 декабря, до пятницы, до пятницы включительно вам необходимо вовлечь в игру как минимум двух участников. То есть вы попадаете во второй чат, но для того, чтобы попасть на следующее занятие, у вас должно вовлечено быть в игру как минимум два участника это для тех кто еще не вошел во второй чат да, то есть тех, во втором чате вы уже все условия знаете вы знаете над чем работать вот поэтому если вы хотите попасть в это индивидуальное сопровождение в эту группу где мы говорим про бизнес до пятницы вам необходимо попасть во второй чат с двумя участниками игры то есть у вас в первой линии два человека должны выполнить 25 баллов личного оборота и выложить свои скрины в наш чат новогодней игры, вот, то есть вот это то, что нужно сделать для того, чтобы как можно скорее подключиться к нашему процессу, но я вам рекомендую не ждать, когда у вас там два соберется, да, то есть выкладывайте свой скрин, выкладывайте скрин хотя бы одного человека из первой линии, если он у вас уже есть, и сразу же, то есть проситесь во второй чат, чтобы попасть в этот чат, потому что у нас там идет общение, мы там, то есть мы в любом случае там идет работа, идет процесс, и чем быстрее вы туда включитесь, тем быстрее вы попадете тоже в этот процесс, тем быстрее у вас произойдет вот эта бизнес-настройка на игру. Вот, понятно ли, что нужно сделать для того, чтобы попасть во второй чат? Напишите, пожалуйста, кто планирует эту цель выполнить, кто планирует до пятницы вовлечь двух участников в первой линии и попасть во второй чат. Мне по своим планам, даже если я во втором чате, мне надо двух в любом случае при, это пригласить, чтобы попасть на это обучение. Если я не приглашу двух еще, я не угу. попадаю. Да, да, да, да. Я поэтому сказала, те, кто во втором чате, вы знаете о том, что вам нужно делать. Я сейчас больше концентрируюсь на тех, кого еще нет во втором чате, вы не знаете о том, что там происходит. И я больше вот настраиваю тех, кто целится во второй чат. Наталья, я работаю над этим, иду во второй чат. Наталья, успехов, жду тебя во втором чате. Остальные? Остальные что скажут? Марина, Элла, Анастасия, Надежда, Елена. Можете голосом, можете просто написать в чате. Буду двигаться. Марина, я думаю, что завтра перейду второй чат. Отлично, Марина, ждем тебя с нетерпением во втором чате. Елена тоже в процессе. Да, Елена, Елена в процессе, Елена во втором уже чате, поэтому за Елену я вообще спокойна. Елена в курсе всего того, что происходит. Осталось двоих пригласить. Угу, хорошо. Ну что, друзья, вот это то, чем я хотела с вами поделиться сегодня на нашей встрече. Рассказать про игру, рассказать про то, что из себя игра на самом деле представляет. Чтобы вы не упустили эту возможность. Чтобы вы вовремя включились и смогли взять по максимуму от того, что происходит. Потому что, еще раз, если вы смотрите на игру просто на какие-то розыгрыши, которые происходят, вы не видите сути. Я надеюсь, что те, кто сегодня был на встрече, вы увидели то, что это шикарный бизнес-инструмент, и его нужно обязательно использовать. Вот, поэтому на этом на сегодня все. Жду вас всех во втором чате. Если есть какие-то вопросы, то, соответственно, уже задавайте, можно в чат, можно в личку. И для тех, кто уже во втором чате, у меня к вам будет просьба написать в нашем командном чате по завершению этой игры. Напишите, пожалуйста, почему вы участвуете в этой игре и что для вас означает выиграть в этой игре. Вот к вам будет такая отдельная просьба. Все, тогда пойдемте работать, пойдемте вовлекать в игру, пойдемте двигать наш бизнес. Всем желаю продуктивного, такого хорошего, энергичного и результативного декабря. Пусть декабрь принесет вам новые достижения, большие чеки и активных партнеров команды. Всем спасибо за участие, спасибо за то, что были сегодня на нашем эфире. Всем хорошего дня. Спасибо.